Так, ну давайте теперь рассмотрим следующий вопрос. Что делать с инвестициями в акции, в акции российских компаний. То есть, ну, лично мое мнение, что сейчас имеет смысл формировать, формировать длинные позиции, потому что падение было чисто эмоциональное, психологическое. Другой вопрос, что я не думаю, что это конец. То есть мы можем быть еще ниже. Но опять-таки после коррекции там Сбербанка в пределах 15% я считаю, что имеет смысл подбирать, подбирать отдельные истории. Какие бы истории я подбирал, да, то есть я бы смотрел на акции, у которых низкая долговая нагрузка, я бы смотрел на акции, у которых или вообще этой долговой нагрузки нету. Я бы смотрел на компании, у которых выручка в валюте, потому что они будут выигрывать от долгосрочного укрепления доллара, и поэтому ничего не поменялось, за исключением того, что эти бумаги потеряли за два дня порядка 10-15% рыночной капитализации, и, соответственно, сейчас выглядят привлекательными для покупки другой момент что я бы э, долю акций кто не в рынке я бы там сейчас наверное заходил на 30-40 процентов портфель а, если вы уже находитесь в рынке ценных бумаг, я бы однозначно не продавал то есть сейчас смысл в этом я не вижу а, возможно бы я осторожно использовал репо да то есть там на 10-20 процентов от собственных денег можно было бы там увеличить размер позиции, но с осторожностью, да, исключительно с целью движения вот на отскок. При этом я могу заявлять о том, что я ожидаю, что в течение, может быть, одного-двух месяцев будет какое-то такое плавное восстановление, дерганное, нервное, будет это связано с определенными вещами относительно санкций. Опять по этому поводу я еще выскажусь, но если говорить о том что делать людям, у которых а, акций вообще нет, купить на 30% портфеля акций. Люди, кто находится в акциях, просто спокойно переждать эту коррекцию, а, частично увеличить плечо. Кто акции вообще не имеет, агрессивно сейчас покупать подешевевшие акции. То есть вот, что я в принципе рекомендую делать. Да, очень много клиентов и много говорили в последнее время про ОФЗ. Вот ОФЗ становится сейчас достаточно опасной. поэтому если говорить о том, что делать с ОФЗ, я бы очень хорошо сейчас задумался над тем, чтобы закрыть 30% ОФЗ, <coughs> и эти 30% ОФЗ просто кэш, чтобы полежал при достижении доллара мне уровня 60 рублей по 60 рублей я бы на сумму вот этих вот ФЗ купил бы доллар, потому что все-таки я считаю, там долгосрочно доллар будет повыше. Это было видео касающееся того, что делать с инструментами рынка ценных бумаг в настоящий момент. Надеюсь, что оно было полезно. Подписываемся на канал, ставим лайки, если понравилось видео, комментируем, задаем вопросы. До свидания.